Добрый день! В этом видео поговорим о том, зачем CRM-система в отделе продаж. Для начала сформируем цели, которые может решить CRM-система. Первое. Прием заявок в одном интерфейсе. Второе. Возможность подключить каналы связи с клиентами, такие как соцсети. АПИ-телефония, мессенджеры, СМС и имейл-рассылка. Третье. Сохранение и эффективное использование данных по клиентам и по текущим сделкам. Четвертое. процентов зафиксированная история, постановка и контроль выполнения задач. Пятое. Автоматизация документа оборота, формирование договоров, счетов, проверка контрагентов и интеграция с 1С. И, наконец, программа лояльности – Коммуникация с клиентом с целью вернуть его за повторными покупками. В следующем видео разберем, зачем CRM руководителя Ставьте лайки, подписывайтесь на аккаунт и делитесь нашим контентом с друзьями и коллегами.